Ты богатый, респектабельный человек. У тебя большой дом, дорогая машина, два билета на Кубу. Нет? Тогда, сука, работай, не шляйся по интернету! Счастливого рабочего дня тебе!